Да, все строят снизу вверх. А мы тут сверху вниз делаем. Прищенили, прилепили. подержали, Утерли. И, да. И кирпичик таким образом. Вот если человек был с пропеллером, как остался, он бы строил дома бы сверху вниз. Да, как чего Раз, ничего не пошел. Отлично. Да ладно, ветер не ведь.